Всем привет! С вами я, Дмитрий Вреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть в русской кухне очень простые рецепты, которые, на мой взгляд, 100 очков вперед дадут любой э, заморской хитрой, там, э, хитро вывернутой рецептуре. А уж если вот такой простой рецепт соединить с таким же простым, но заморским, то вообще получается на выходе штука невообразимой вкусноты. И сегодня я собираюсь как раз-таки такой замутить. Смотрите, есть такая классная штука в русской кухне, называется разварная говядина. Поклепкин утверждает, что она традиционно готовится в тихинской кашице или костромской, реже в костном бульоне. У молоховец она варится как раз-таки в бульоне, но в бульоне белом. Я собираюсь сегодня приготовить... Разварную говядину в красном бульоне. Напомню, что красный бульон – это основан для приготовления демигласа. Ролик, кстати, про на канале есть, даже два. Ссылочку в описании повешу. Так вот, набрал я костей для того, чтобы приготовить демик. И пока он будет готовиться, я как раз-таки в этом бульоне разворную говядину и приготовлю. форму для запекания отправлю кости говяжьи. Видите, сколько их набрал. Это ребра мыли. Вернее, я все мясо с ребер срезал, кости остались. Лук репчатый сюда понадобится, белая часть лук порея и морковь крупными кусками сюда же. И вот для увеличения выхода продуктов реакции Андре Майяра я добавлю сухого молока. Напоминаю, что эта реакция идет при тепловой обработке белков в присутствии сахаров. Вот сухое молоко своей лактозой, ну, все речь молочным сахаром, и будет увеличивать выход продуктов отправляю в разогретую духовку как следует все зарумянить мне не надо до готовности ничего доводить требуется только получить как можно больше прижаристых корочек на поверхности продуктов на самом-то деле есть у меня конечно в заначке концентрированный красный бульон приготовленный по этому рецепту вот он смотрите я мог бы его сейчас просто кипятком развести и в нем отводить говядину ну, чтобы вас лишний раз не гонять, второй ролик смотрите как раз-таки, где этот бульон готовлю. Я сейчас коротенько все и покажу. Ждем зарумянивания. Видите, все отлично зарумянилось. Если есть у вас время, кладем все в кастрюлю, прямо сейчас начинаем варить. Нет у вас времени, собирайте, убирайте в холодильник до лучших времен. Появится время сварить спокойно. Я прямо сейчас начну. Смотрите, на дне куча продуктов, реакции осталось. Это же самая большая ценность. Ради этих продуктов все издевалось. Кипяток и лопатка в помощь домашнему химику. И в кастрюлю всю эту ароматную вкусноту, и воды побольше. Пусть варится. Смотрите, нет задачи что-то здесь отварить до готовности. Нет. Нужно варить долго, часов 6 минимум. Основная задача – выварить все. Все вот эти вкусы ароматы из косточек, из овощей. Всю вот эту вкуснотищу, все продукты реакции Майярова в бульон. Что там с этими овощами и мясом, в конце концов, станет с костями, абсолютно неважно. Все равно все это на выброс. У меня в морозилке лежат стебли укропа и петрушки, а тут еще осталась зеленая часть от лука-порея. Их тоже отправлю в кастрюлю, правда, чуть попозже. Нужно сначала снять всю пену, только потом зелень туда пихать. Все, пусть варится. Заметьте, непосредственно к приготовлению самой разварной говядины я даже еще не приступал. Пока варится только бульон, он уже сейчас чудовищно ароматный, такой мощный запах классного жареного мяса, жареных овощей идет, просто чудо. Когда сварится, можно процедить, развить по пакетам и заморозить. А можно остудить, снять жир с холодного, затем упарить до совсем маленького объема и получить вот такой замечательный концентрат. Это вам не магазинные кубики, здесь Настолько все вкусы мощные, настолько ароматы мощные, просто класс. Причем нет нужды варить все вот за один присест. Есть у вас время, час, к примеру, вы дома сидите, час варится. Нужно уйти, выключили, оставили в покое, потом варить когда появится время. Нужно вам перерыв на день, два, три сделать, в конце концов остудится, когда все. Уберите в холодильник, пусть там стоит. Ничего с ним там не случится с этим бульоном, только лучше будет. Прошло 7 часов, можно процеживать. О, какое чудо! Вы не представляете, как он пахнет. Собственно, сейчас, если бы не разварная говядина по плану. Я бы этот бульон остудил, завтра с холодного снял бы жир, потом бы упарил его раз в 5-7, ну, до густоты. И у меня была бы очередная порцайка красного концентрированного бульона. Но я готовлю говядину. Надо ее присолить вот здесь вот изнутри. Ну, чтобы не разваливалось в процессе варки, обвяжу. Этот кусок с большим количеством соединительной ткани. Вот такое мясо отлично просто подходит для долгой варки. Здесь куча коллагена, он от влаги размягчается, выбирает в себя соков становится совершенно классным. И вот эту красоту отправляю в кипящий бульон. Знаете это правило, да? Хотите получить насыщенный бульон, кладите продукты в холодную воду. Пока она будет нагреваться до кипения, очень много вкусов и ароматов из продуктов успеет выйти в воду. А если хотите получить вкусное мясо, то кладите его в кипящую воду, ну в нашем случае в кипящий бульон. Тогда от э, горячей воды мясо снаружи э, сразу схватится, и подавляющее большинство вкусов и ароматов внутри мяса останется. Это еще и бульон в нашем случае. Это мясо ароматизирует. Будет вот такая штука. Ну и посолительный, конечно, тоже. Этот бульон сделает мясо вообще волшебным. Варится ему часа 2,5-3 почти без кипения подождем подавать мясо я буду с картофелем пюре Эк картошка разварилась сначала масло так чтобы растаяло для вкуса а затем молоко И грибы жареные тоже будут в тему, я считаю. Это очень русская кухня. Это у меня шампиньоны. К говядине очень хорошо подходит такой специфический соус. Он простой. Сейчас я им займусь. Только мясо перед подачей надо на несколько минут в духовку под верхней гриль урать. Жиры сверху, снятого с бульона чтобы в духовке румянилось лучше ради внешнего вида так -то мясо уже готово в кастрюлю муку и слегка ее поджарить на сухую до появления орехового аромата, она такая слегка коричневая станет. И теперь сюда же кусочек сливочного масла, старательно размешать. И теперь немного бульона по частям. Каждую часть надо размешать до полной однородности, Это чтобы комочков не было. И немного огуречного рассола. чуть-чуть буквально наверное треть стакана. Пока соус варится, огурец надо мелко нарубить. так и к соусу его и немного сахара. По сути, это вилете, ну то есть стандартный такой французский соус, но только приправленный огуречным рассолом и огурцами. Ммм, класс. Он густой, он с ароматом мясного бульона и с, со вкусом вот этим с кисленьким классным огурца и сахар так хорошо все соединяет. А вообще на такому соусу, полнолоховец, сахар нужно жёное использовать, то есть карамельку. Ну мне просто лень было его делать. О, какая здесь красота! М -м, супер! Если хотите совсем уж праздничной подачи, то мясо можно нарезать порционными ломтями такими и оставить в блюде при подаче на стол. Извините, я не удержусь, попробую. М -м -м. Восхитительно вкусный, вкусная, насыщенная говядина, яркая пропитанная э, ароматом э, жареного мяса, М -м, очень сочное. Все вместе надо есть, надо есть все вместе. <музык> Но нежное, а, чудо. Кусманчик с соусом. Изумительное сочетание. Просто песня. Так, ну и картофельное пюре с грибочками жареными. А если бы здесь белые были, вообще была бы песня. Классное, классное русское блюдо. Готовьте. Все. Завязываю, я должен все съесть, извините. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Вот так выглядит выпаренный бульон. Смотрите. Собъем, я думаю, уменьшился, наверное, раз в 5, если не в 6. Загущенный бульон переливаю в стеклянную форму. Только важно, чтобы она не лопнула. Видите, какой он густой. Теперь надо дождаться, когда он застынет. Смотрите, концентрат застыл. Сейчас его нужно нарезать на порции. Видите, какие получились кубики. Теперь каждый такой можно отдельно завернуть в пищевую пленку хранить в морозилке и использовать по необходимости. А когда вдруг захочется опять разварной говядины, взять кучку таких кубиков, развести в кипятке и получить бульон для варки говядины. Ну либо использовать вот одного такого кубика достаточно для того, чтобы сделать а, ваше тушеное мясо там полтора-два килограмма обалденно вкусным со вкусом жареного мяса. А, смотрите, какая получилась бульонная конфетка